Итак, встречайте, команда Квен Баклажан. Лучшие я добавлю от себя. Встречайте, самые красивые парни набережных Челнов! А теперь встречайте, команда КВН «Баклажан»! Добрый вечер, дорогие друзья! Перед вами сборная школа номер 38, команда КВН «Баклажан». А за лето нас многие могли забыть. Давайте представимся. Это Сева. Сева не пробьешь по базе. Сева, у тебя в прошлом году волос-то побольше было. Да это, кипяток надо налить, ну и пять минут подождать А, ну ладно Это Вадим без, без рук А я уже пять лет играю на саксофоне Ну, можно сказать, что я профессионал Вот только моей девушке не нравится, когда я сницелуюсь. Вот так вот позвоночник перебираю Это Рома Ребят, а на меня чуть статью не, не повесили Из-за того, что я кидаю камни в людей Ты что, в людей камнями кидаешься? Нет, просто я в продажу эту кину сочной, мягкой, вкусной булочкой из ее магазина А, ну да А это Андрей Привет, Андрей Здорово. Привет. Так, я не понял, ты кто такая? Да, не обращайте внимания, мне мама сказала сестренкой посидеть Невероятно, Андрей! Человек, который ниже тебя. Ого, сколько народу! Последний раз я стука видела, когда была в секте. А спонсор моего выступления. Косметика удары, косметика удары, я тебе сейчас лицо разукрашу. Ладно, Катя, все, иди, там мультики начались. Детский сад. Ладно, давайте к миниатюрам. Помоги, помоги, я любви. Как подскажи, я не знаю. Представьте, вампир, который решил закончить жизнь самоубийством. Мне все надоело. А! А! А! А! -а, -а, -а, -а, -а. Помоги, помоги, я твоей любви! Как мне быть, подскажи, я не знаю! Давайте посмотрим, как играют в прятки в тюрьме. Ладно, давай, ты водишь. Раз, два, три, четыре, пять! Ага! А я тебя нашел! <с Теперь ты водишь! Ладно! Раз, два, три! А недавно прошли выборы. Давайте посмотрим, как они проходили на одном из избирательных участков. А, ладно, пусть будет ЛДПР. Что ж такое-то, а? Он за Единую Россию. Да что такое, а? Вот какая-то сельхоз есть, что ли? Ага, они говорили, что я не побежду. Или не победю. Это какая разница? А вы, наверное, заметили, что у нас чуть-чуть старое музыкальное сопровождение. Просто за нас на звуки. Баклажан лучший! Здра... Здравствуйте, директор. Команда КВМ «Баклажан», сборная школ номер 38. Спасибо. «Баунти» — все для райского загородного отдыха. Отдыха, каким он должен быть. «Баунти» — новая база отдыха для встречи старых друзей. 999 899